Всем привет, дорогие друзья, вы находитесь на канале GoPlay Games. с вами я, София, мы продолжаем а серв... оба сервер, э, в переводе как наблюдатель, как я смогла выяснить, вот это сейчас это бумажечка. Так, Дэн поднимался на чердак, когда убийца вдруг решил атаковать, после этого они оба упали в старый экспу... эксплу... эксплуатационный люк. Дэн выжил, но убийца повезло меньше, он запутался в оголенных проводах и даже самое... Передовая аугментация не может спасти от высоковольтного напряжения. Путешествие в сознании убийцы может оказаться самым тяжелым опытом за всю карьеру Дэна. Но это единственный шанс получить ответы. Я не знаю, по-моему, самый жесткий опыт это, блин... Так, что у нас там? На таблеточку, наверное, принять. Самый жесткий опыт у нас это, по-моему, мозгу наркомана, блин. Это Синкроизм. было самое прощее. А чё у меня там? Я это прям на грани была. Мне нормально. Ща, сейчас вроде более-менее да, более синхронизировано. Эта штучка вроде бы вот падает. Прям на глазах, да? Но у нас все равно че-то под, подколб. Может еще одну взять? Да, еще одну. Yes. И заковысил. Ну все, все хорошо стало смотреть как. Так, а чё нам надо-то? Чё нам надо? Наконец-то с убийца лицом к лицу, в отличие от него, я... почти кайфово. Я пережила эту встречу, нужно осмотреть тело, может найду каким то Подожди, а мы уже, уже осматривали? Мы вышли из башки. Подожди, или мы еще не все осмотрели? Подожди-ка. Еще что-то мы должны увидеть? Нет, это мы... Мы, мы там уже были. Только что были, да? Может, я туда вышли. Руки? Да, руки еще не это. Размеры формы the... когтей соответствуют ранам на телах жертв. Это явно наш клиент. Man. Все, я надеюсь. Да и сидя. Да Что, может быть, еще сзади что-то? Нет. А там что, сзади? Мне показалось, там что-то есть. Ну-ка, ну-ка, ну-ка, ну-ка. Ну Блин, сейчас я вы выключу это. Подождите. Все, все выключено. Все. Что это такое? Это что? А, ну ладно. На нем еще что-то есть? Мы еще что-то можем увидеть? Но мы так-то его изучили уже всего. Даже когти нашли, которые раньше не находили. Раны вроде бы все нашли. Тут -то шок. Вот эта вот рамка. Ну и все. Так, окей, мы нашли убийцу. Что дальше? Нам нужно найти сына. Обследовать тело. А, восстановить питание. Наша небольшая потосок привела к замыканию генератора. Если я собираюсь когда-либо отсюда выйти, нужно восстановить питание. Вот. Вот оно. Окей. Питание. Питание. где? А, а где? Где мы можем найти? А, звук есть, все есть, камеры есть. Да, все есть, все хорошо. Все хорошо. Питание. Прекрасно. Прекрасно. Мне, мне это нравится. Так, ну окей. Мы, получается, вот эту всю херню повредили. Значит, надо как-то с ней взаимодействовать, да? Ну, по-хорошему, по логике. Это что-то тут есть? Давайте так походим. Ничего не вижу, но ладно. Хотя бы просто понять. Вот отсюда у нас искры идут. Где я вам генератор возьму? Как я его вам починю тут? А, вот лесенка. Все, пошли наверх. Наверное, может где-нибудь здесь. Открывай, братиш. Давай. Заходим. Осматриваем. Дергаем ручку. Открывается? Нет, не открывается. Нам что-то мешает ее открыть. Да. Ну, я пыталась. Так, нужно уменьшить чувствительность, чтобы.. Чтобы у вас глаза не вытекали. Потому что я могу так вжух-жух, и мне-то мне ног. Те замцом генератор, на на на на на. Хорошо, в. А, вот сюда. Если я хочу выйти отсюда, нужно запустить генератор. Вот, все. Это то, что он сказал. Так. Здесь где-то? Дверь закрыта. Но тут электриче... электричество нету. А тут что? Тут карточка, небось, где-нибудь сейчас будет, Да. Разрабов. Так, ладно, вот тут проход... Сейчас э, изучим все, найдем этот грёбаный генератор, запустим его Вот, конечно, лабиринты такие, блин, это просто, это прям атас. А я помню эту дверь, это у кого-то было, по-моему, в сознаниях. Все равно как-то рисковато дергается, да? Сейчас чуть-чуть поменьше. Ой-ой-ой, слишком. Вот так, хорошо. Так, это загадка какая-то? Ага. Так. Так. Так. Предохранитель. Нужен запасной. Нет, типа, искать, еще и предохранителей надо. Это вот внезапное сейчас вот было. Как бы я, конечно, включу ночное зрение. На всякий случай еще вот это подрублю. А -а. Окей. Запасной предохранить. А -а, отлично. Мы сразу все ручки поверну Так Предохранитель Хорошо, о, дверь Значит, скорее всего, где-то здесь Так, это не открывается? Тут есть шкафчики Конечно же, мы их сейчас осмотрим Давай, давай, давай. следующий, конечно же это самый разраб, следующий, ничего, ну ладно, так отключаем, ага, опачки забираем Нашли предохранитель, мы молодцы! Тыкай! все таки надо это как-то вот по-своему? Что тебе не нравится? Скажи мне, пожалуйста, что? что тебе не так? Ага. А, то есть это нужно упивать? Раз Два Три Отлично Я бы сейчас вспомнил, как отсюда выйти Так, вот эту дверь я помню, она это Не работает вообще? Ну ладно Это тоже не работает, да? Да. Хербез 2 оно бы еще заработало. Прям так вот легко. Вот взяла и заработала. Да, да, да. Запустили генерал. Да хер бы с ним запустили. Молодцы, идите отсюда. Так, опять полезли туда. Получается. Где я, мать его? Так, ага. Все, вижу. Хорошо, что у нас есть ночное зрение. И так вовремя о нем сказали. Так. Ой, ты, ёпта, на кнопочку нажали, дверь, дверка открылась. Так. 0,42. Это мы где-то в подвале, да? Зияющая дыра, замечательно. 040. Тут нигде ничего не открывается. Тупик! Я вас поздравляю. Мы пришли в тупик. Тут ничего нету. Возвращаемся тогда. Где-то здесь должен быть выход. Наверное, надеюсь. Как отсюда выйти, блин? А! уже. С этим я взаимодействовать не могу. А это какой номер? 046. Ой, еще дверь. Он еще просто немножечко пошатывается такой, когда ты пытаешься повернуть еще что-нибудь. То есть он такой. Он целостный, я бы сказала. То есть это не просто вам какая-то камера, которая летает. Так, стоп. Мы отсюда пришли. А! Правильно жить? Мы должны были войти в эту дверь. И что, нам в дыру, что ли, прыгать? А где дыра? Господи, я заблудилась. Уже! Что за отвратительное место? Так. Хорошо. Первый закуток обследовали. Это открывается как-нибудь? Нет. Пол, бутра, та, та, та. Ага, открыла. Так, тут мы были. Вот тут взияющая дыра. В нее нам? Так. Хорошо. Я это сделала. Проходим. Так понимаю, прям совсем-совсем это прям уже это... Канализация пошла. Свет, ты меня заманиваешь туда? А там что? Мы просто сейчас пробежимся, посмотрим. А -а -а! Так, тут тупик. Все, а я уже испугался, что нет, не тупик. Тут, тут отогнута решетка. Кстати, вот дохлые птички, мы их видели. В голове нашего убийцы, этого оборотня, Виктора. Так, хорошо, поползли. тут вот история это закручена. Ну, наша основная цель, то есть, это как бы не то, что убийцу найти. То есть, убийца это было, было так, как дополнение, я так понимаю. Самая наша главная цель, это найти сына. Адам, да, его, кажется, зовут? Так, а, журнал обновился, ну давай почитаем, что даешь? Так, мы опять нервничаем, я, я смотрю, у нас просто вот опять начинается что-то, не пойми что. Так, нашел убежище Виктора, если он из изобрал что-то из квартиры Адама, то скорее всего спрятал это здесь. Хорошо, давай искать. Какое ужасное место. Будто поверить, что кто-то здесь жил. <coughs> да. Ой, птички. Куча птичек. Маски. <coughs> эту маску мы, кстати, находили. С вами. Это из его детства. А эту нет, не находили. Что-то интересное. Что-то еще? Сплайсер? Сплайсер а Псигнарик? Ничего такое Perfect. сочетание. Ну да, неплохо так. Так, разбитое зеркало. Что-то еще? Me, опять переходил тот человек из зеркала. Его голос так успокаивает. Словно шепот листьев на ветру. Он единственный понимает меня. Единственный, кому не все равно. Он показал мне, чего мне не хватало. Чего мне еще предстоит сделать. Но то, о чем он просит, достаточно ли я силен? Конечно же. Этот трус Виктор снова встряет. Довольно разговоров. Ужасная человеческая речь ранит мне горло. Я больше не могу выдавливать из себя эти слова. Сплайсеринг. Раз вы придумали еще недостаточно способ себя изуродовать. Короче, нормально такой. Да. Да. Так, я подозреваю, это голова. И вот настал момент X. Наверное, надо было таблечку принять. Нет, нет, нет пожалуйста. Нет. Только нет и нет. Что? Адам? Здесь. Это не может быть! Это все не по-настоящему! Папа? Че? Какого хрена? Dad? Папа? Ты там? Что это за идиотская игра? Dad, Папа, я все еще жив. Голова! Connect... Не подключайся. Адам! Адам, ты там? Твоя помощь! Есть место под названием святилище. Адам! Адам! Просто попробуй связаться со мной еще раз! Проклятие! Не подключайся! Даже не вздумай, я не полезу туда! То есть это его сын, да? Адам Лазарский, зашибись! Ха-ха-ха! ха а, а, а, Не-не подключайся! Не, не буду! Так, это тоже... Ткань животного! Пошибись. Ты можешь его... Ну, странно, его захватывает чуть выше! 4,98 грамм! Сигнатуры жизни не обнаружено. Удивительно. Так. Так, обнаружен химический след. Запрещенное вещество 45 а, Изделие на заказ. А, берилли... Бериллиево. Что? Бериллиево медный сплав. Хромо-никелевый сплав. предупреждения. Обнаружено... Столбняцкая полоска Полоска? Столбняк, короче а, Изделение на заказ Искусственная кожа А, это чья овчина Предупреждение, обнаружены ре <coughs> Регулируемые материалы Значит, это столбня... Нет, хуйня какая все равно выходит Даже если это чья Или С, что это, блин, вообще все, тут больше ничего нету. Ну-ка. Да и угадаю. <къех> Ты хочешь подключиться? Да? Я больше не знаю во что верить. Голос, называющийся Адама, предупредил, чтобы я не подключался к голове. Ну как я могу это понять? Я, действительно! Давайте мы примем все-таки таблеточку. <къех> <къех> <къех> <къех> О господи, ты действительно, ты хочешь туда подрубиться? Как я могу этого не сделать? Действительно. Хороший вопрос, как ты можешь этого не сделать? Просто не делай! Просто не делай этого! Все веселее-веселее! то мы к трупам подключимся. то теперь просто к голове отрезал. Я так и понимаю, Адам попросил. Я так понимаю, Адам попросил убить его. А, нажмите, чтобы начать проверку безопасности. О, а это мы, кстати. Коповский жетон, действительно, чего ж тебя все это самое принимали за копа? У тебя вон жетон. Так, мы ну пошли. прикольно, вот эта башенка. Хорошо, заходим. Хирон Инкорпорация. А главное хранилище данных корпорации Херон Мы взломать не можем? А -а -а -а! Все плохо, да? То есть он добрался до главного хранилища, но там типа кот, неверно, вел, да? И его это самое. Поймали. Ну, попытались поймать, наверное. Или как, или что? Ноль очков. Сын. Да? Ага. Добро пожаловать в систему защиты воспоминаний Адама. Ты видишь это, потому что хочешь видеть то, что я не хотел тебе показывать. Сиди тихо и усложайся своей последней поездкой. Готово. Осторожно. Умри. Опачки. Вот это тучище начался! Ставьте монету! Береги голову! ё, ё -мо. тихо Тихо-тихо-тихо! Вот они еще перестраиваются под меня! Так... Чёрт, <св> чего там упало? Три, два, один! Вот а, это кор... Ай, ты... Тор, господи... -мо! Вы прикалываетесь? Тут я кр крутить камеры не могу, если чё. Я только могу влево-вправо перестраиваться. Немножечко могнуло. Ладно, о, -о, -о, о, Дум? Я один раз нажала. Так что происходит? Так, тут дверь, видимо. То есть ты я просто нажимаю, например, вот сейчас я один раз нажму направо, он разворачивается. Один раз налево, он разворачивается. Ну вот сейчас он повернул нормально. Опа, к машинке езжу. Ездим. Наверное, сюда. Опа, приветик, братан. Так, сейчас давайте мы аккуратно пойдем. Так. Я надеюсь, он нас не убьет. Но это прям что-то какая-то трошанина. Нам пора валить. Я так понимаю, да? Тихо! Вперед! Сюда! Да Вперед, по твоей мать! Сюда! Тихо! Он до меня добежал! Валим! Я... И мне просто очень трудно... С... О, бежим! Пока он валяется! Так, это моя тачка? Внимание, угроза здесь уже больше, лекарство, давай. Тихо-тихо-тихо, живи, братан, живи-живи-живи-живи. Я думаю, это был наш последний заход. После такого мы можем сдохнуть. Он и сказал не подключайся в голове, потому что, блин, это, это самое там защита стоит. От подключения. Если кто-то попробует подключиться, его просто там вот э, размажет тихо мирно. И он побоялся, что этот подрубится его это убьет. Окей. Okay. Okay. Да, хорошо тебе. Yes. Все, Все нормально, все под контролем. Так, у нас обновится. А, кстати. ё-моё Ух ты, е Так, подожди, почта. Ну хотя давайте посчитаем, что тут и Естественная альтернатива. Мы беседуем с Джон Себастьяном Баллар Баллардом. Директором компании Баллард. Генетика и аугментация о будущем персонализирован... персонализированных модификаций и страхи перемен том тубал господин баллард мне просто вот сейчас оно вот так вот это самое смазывается поэтому тяжело как Ч глазам тяжело больно а джон себастьян баллард называйте меня джон тт а, джон позвольте Обрисовать вам гипотетическую ситуацию, допустим, вашему сыну исполнилось 18. Он приходит к вам и говорит: Отец, мне не нравится мое тело, я собираюсь пойти к парням в БГТА, в БГА, чтобы они вырастили мне щупальцы на лице. ДСБ, что ж, если у него будут средства оплатить процедуру, я заключу, что он умный молодой человек, поэтому я с радостью выслушаю его и постараюсь понять его решение. Вы уклоняетесь от ответа, ДСБ. Я просто хочу отметить, насколько несправедлив вопрос. А, демагогам всегда легко сказать, а если бы это был, были ваши дети? Ну, в действительности, подобные разговоры ведутся уже сотни лет. Когда началась кибер... кибернетическая революция, появились люди, которые заявили, что мы все обречены. Что мы зашли слишком далеко. Сто лет назад трансгердеров чу чу чурались, словно неудачников или ошибка природы. Что, к счастью, выглядит нелепо по современным стандартам. Всегда найдутся люди, которые боятся перемен. ТТ. Но что, если мы достигнем этапа, когда демагоги, кстати, спасибо за словечко, окажутся правы? Если предел, заложен ли он в генах? ДСБ. Один мудрый человек как-то сказал, что для нас бояться генетических исследований все равно, что древний, древним китайцам боятся воздушных змеев, потому что они однажды могут превратиться в самолеты, падающие с неба. Мне кажется, это верно даже сегодня. В том, что касается изменений человеческого генома, мы едва поцарапали скорлупу. Это и все же сейчас это раскручивают, словно новейший модный тренд. Мы видели, как подростки э, рискуют жизнью, чтобы сделать эти необратимые изменения. ДСБ. Uh, не в БГТА, не в БГА. Мы лечим лишь взрослых, давших согласие. Это, это конечно, хорошо, но технология ведь доступна разве не так? Птичка вылетела из клетки. ДСБ. Да ладно, Том, вы провоцируете меня прибегнуть к аргументации, не, не ружье убивает людей? Господи, как... Вот именно вот слева оно такое вот расплывчатое, а вот чуть-чуть подальше, вот справа начинаешь читать, вот, уже получше становится. Uh. Так, ТТ, мне лишь интересно, считаете ли вы ответственным раскручивать это, словно некое модное влияние? ДСБ, я вас умоляю, вы сами сказали, что процедура необратима и сопряжена с определенным риском, пусть и небольшим. Вы впрямь думаете, что кто-то может принять такое решение, меняющее всю жизнь просто из прихоти? ТТ, вы постоянно употребляете слово «лечение». Почему? ДСБ, потому что оно вполне точно отражает суть. ТТ, разве? Я хочу сказать, что ведь никакая болезнь при этом не лечится, ДСБ. Конечно, лечится. Честно говоря, я поражен, что мне приходится объяснять это вам, Том. Когда э, вы думаете о болезни, вы явно представляете чисто физические недуги. Я, разумеется, не хочу вас обидеть, но мне кажется, что такой образ мысли вполне справедливо называть средневековым. То есть вы утверждаете, что превращение человека в генетического гибрида, это, раз... это разновидность психотерапии, ДСБ, Uh, «Я уверяю, что все, что помогает человеку уютно чувствовать себя в собственном теле, не следует сразу же отвергать». «ТТ, итак, мы должны броситься в этот омут с головой? Uh, здоровый скептицизм неуместен?» «ДСБ, я редко встречала здоровый скептицизм. Намного чаще это прибежище для предубежденных и закрытых умов. Я лишь прошу не демонизировать то, чего мы не понимаем». Т -т вы считаете себя пророком в, ä, перемен?» ТСБ, смеется, я считаю, что я устал. Это была очень напряженная неделя. ТТ, в таком случае оставляю вас в покое. Спасибо за интервью. ТСБ, благодарю за беседу. а Меня вот так бесит. Я вот, например, вот тут я уже практически нихера не вижу, что тут написано. Почта. Список продуктов. Привет, разжился новым клиентом. Его интересуют довоенные передающее оборудование ему есть чем расплатиться не обязательно из упаковки но оно должно быть в рабочем состоянии в список антенна v8x двух опорный приемник мнемосинт большой промышленный а не какая-то потребительская модель шифровальный чип vxx4 щелочные батареи виталя и ИФ, вp Сколько сможешь достать? Рассчитывай на тебя, приятель, не облажайся, Роб. Так, тихо. А последний пакет. Виктор, детали, которые ты прислал на прошлой неделе, ни на что не годны. Мне удалось восстановить антенну, но приемник сломан в дребезги, а все остальное к черту заржавело. Где ты вообще взял это барахло? Выкопал на мусорке? Естественно, клиент не станет платить за такой хлам. Мне пришлось предложить ему скидку на мой премиум товар, чтобы мы могли остаться в деле. У тебя чертовски ненадежная почва под ногами, мой мохнатый друг. Выкинешь еще один такой фокус, и тебе придется искать нового дилера, Рок. А, пожалуйста, прекрати. Виктор, это нелепый фарс, нужно прекратить сейчас же. Мама и папа в шоке, и я их вполне понимаю. Одно дело, вся эта одержимость генами, а, геном сплайсингом, но посылки, которые ты шлешь им, чтобы они тебе... А, Что что бы они тебе, по твоему мнению, не сделали, это чертовски жестоко и странно. Вик, ты мой брат, и я буду любить тебя, даже если ты вырастешь себе третью ногу или несколько рог рогов. Но прошу, оставь маму с папой в покое, если ты хочешь, чтобы они приняли тебя таким, какой ты есть. Просто поговори с ними, помоги им понять. Я знаю, ты не псих, поэтому вернись к своей семье, мы тебе не враги. Надеюсь, ты скоро свяжешься со мной. Анка. Uh, «Одолжение. Привет, приятель, получил твое сообщение. Честно говоря, оно не могло пройти... прийти в худший момент. Последние несколько месяцев были очень тяжелыми, Элиза снова потеряла работу и ребенок на подходе, поэтому я пахал в две смены, чтобы хоть что-нибудь отложить. Мы хотим подключить малого». Uh, Малого, как, как только он родится. Короче, извини, но у меня просто нет таких денег. Не то, чтобы я не доверял тебе, я знаю, что ты вернул бы. Просто в этот раз я помочь не могу. Надеюсь, ты что-нибудь придумаешь. Держись, Мэтт. Пэс, разве твои родители не при деньгах? Я слышала, они переехали в район класса Б. Разве ты не можешь попросить у них? Так, я приеду за вами. Уважаемый господин, компания Баларт генетика и аугментация глубоко опечалена тем, что вы недовольны результатом вашей генно-спайсинговой терапии БГА, привлекая только лучших в своей сфере специалистов и используют ультрасовременное оборудование, чтобы удовлетворить все потребности в наших пациентов. Однако мы полностью признаем право наших пациентов на чрезвычайно высокие ожидания, даже если говоря объективно, они окажутся нереалистичными. Хотя мы не можем предоставить вам всю подробную информацию относительно вашего лечения, мы хотели бы напомнить, что в тех случаях, когда требуется использование генетического материала выверших видов, в данном случае волка обыкновенным, наши эксперты э, компонуют уникальные элементы из нашей генетической библиотеки. К сожалению, мы не можем предоставить вам список видов доноров, либо подтвердить или отвергнуть то, что определенный вид привлекался к процедуре. Мы также хотели бы напомнить, что вышеперечисленные положения сформулированы недвусмысленным образом в договоре, заключенном перед процедурой. Наконец, мы обязаны сообщить вам, что обвинение в злонамеренном взломе ДНК слишком серьезно, чтобы легкомысленно выдвигать его, не обладая убедительными доказательствами. Любые необоснованные обвинения в адрес БГА определены предъявленные публично или в дальнейшем пере... или в дальнейшей переписке будут рассматриваться как клевета и привлекут за собой немедленное обращение в суд с уважением отдел поддержки пациентов БГА то есть ему не пора, что с ними делали да? так это у нас получается да Виктор Чё, это, какие то нарывы что ли пошли у него Ну, он, в принципе, добился того, чего хотел. Ну да. О, огнем и мечом. Погнали, уровень 6. Так. Блин, все так плывет, как-то как как как это вообще прям... Ра! Так, надо подумать. Нам нужно собрать все монетки Охренеть, как их тут много Причем еще появился какой-то новый паук Так, давайте пока что Просто обычные монетки Опачки Ты так можешь? А ты еще можешь отстать? Вот это интересно, смотрите-ка Давайте, братаны, идите за мной. Кажется, я знаю, что мне с вами делать. Так. Мне же ведь, в принципе, особо ничего не надо. Мне только собрать монетки, правильно? Это мы сейчас будем... Меч мне нужен только для верхнего, я так понимаю. А, это не обязательно, я его в принципе могу обмануть. Опа. Нормально. А, -а, -а для верхнего мне нужен меч, обязательно. Давайте еще раз, да. Для верхнего мне нужен прямо очень обязательный меч. Хорошо, я вас поняла. Сейчас буду думать. Как это лучше проверить Но я сейчас соберу все монеты. Но он меня как-то чует где-то, да? дай ка иди, за мной. А как ты так? Он как-то, я не знаю, у него первый ход, он как-то прыгает, что ли, я не пойму. Если же этого прям перед ним, он на нее прыгает, да? <плодисмент> ну, короче, это какой-то опасный очень сильный. Сейчас я придумаю, что, что с ним делать. казалось чуть-чуть попроще, но ну, в общем со второго раза у меня получилось, так. нормально, мы прошли, мы молодцы, все, а выходим, Всё. ты сможешь оттуда что-нибудь достать, мне интересно. Так, нас опять подколбасить начинает, что-то вот какой-то нервный здесь. Нормально Сколько у нас за время? Нормально Так, мне посвятили сюда В дверь, что с тобой случилось? Она глюкнула Откройся пар... Чтобы она открылась, надо было Крутить от себя, представляете? От себя Тогда бы да так, опять поползли по этим... По всяким канализациям. Что это? Выделяется, кстати, нам это... Чё -то... Фигня. Зачем-то? Ладно. Что такое? Вот это мы неплохо попали. Так, все, глюки пошли. Перейдем тогда на другую сторону. Ну и от греха подальше. А тут что? Закрыто. Прикол тут есть еще какой-то проход. Мне кажется, мы это сейчас обратно придем просто. Ну да. Так, ну, короче говоря, нас уже это начало немножечко подглючивать по полной программе. Это, видимо, что-то от э, любимого сына прилетело. Так. Ну, в любом случае, да, переходим, значит, обратно туда. Идем в сторону глюка. Так. Я, я заблудилась опять. А! опять. Опять пошло не по плану. Так, Болет. Так, Болет. Да ⁇ -мо ⁇ опять туда же пришла, что происходит. Так, я открыла эту дверь. Я зашла сюда. Я, ух ты, много-много интересного. Впереди у нас был глюк, поэтому я перешла вон на ту сторону. Походу, если мне туда и надо было. Так. Вот тут мы просочились. Дверь вот это вот у нас не открывает. У меня есть предположение, короче. Есть у меня одно маленькое предположение. Да прекрати ты. А! <зревает> Ох ты! Так. В каком состоянии наши нервы? Да. Нормально. Все нормально. Держимся. У нас все хорошо под контролем. Дверь выдрали. Хорошо. Хорошо. Выдирайте дверь, делайте, что хотите. Можете выдирать, пожалуйста, те двери, которые э, я не могу открыть, которые мне нужно открыть. Ага. Нет. Не ага. Вали. А? Вон туда мне надо, да? Смите, пожалуйста. Хорошо. Запутанный, ненавижу вот всякие всякого вот такой вот. Интересно, а я тут встречу черепашку ниндзя. Есть тут народ, который это решил себя изменить? Геном модифицировать по черепашке ниндзя. И крысу. Ну, в принципе, там можно сказать, там был не волк, а крыса целая. Вот мы с Солнце встретили. Так, свет меня, мне туда показывает. Ну, хоррор нас учит тому, что иди на свет. Не ошибешься. Иди всегда на свет, все будет хорошо. времени? Нормально. Продолжай. Идем, идем, идем. На свет, как нас, да, Учат учат в хоррорах. Иди на свет. Идем на свет. Идем по лесенкам. Тут наверняка где-то карточка. Ой, с подсобки выбрались. Прикольно. Реально напоминает этот самый Киберпанк. Вот это как раз а, с, вот это, Санктуария. Какая-то такая Санктуария. Короче, то про что нам говорил сын. Нам туда идем. Журнал, да, давай. Чё пишешь, что хочешь? А, наше убежище. Кажется, это салон виртуальной реальности. Но следов подумал, здесь нет. Лучше осмотрюсь немного. Ну, пойдем. Подожди, в каком состоянии? Нормально. Пока нормально. Пока все хорошо. Ты пока у меня тут не отъезжаешь, все в порядке. Открываем дверь. это такое? Похоже на какую-то церковь, что ли, убежище какое то Типа рисует мост, чтобы не упал, да? Так, ну давайте посмотрим. Добрый вечер, сэр. Добро пожаловать в салон святилища. Назовите свое полное имя. Ну давай. Даниэль Лазарский. Личность подтверждена. Состояние подписки активное. Спасибо, мистер Лазарский. Ваша капсула готова. 12.21, кстати. Если что, на всякий случай надо запомнить. В смысле, моя капсула какая? Ты? Серьезно? Ну давай. О-о-о-о! Братаны! А тут мы погуляем уже в следующей серии, получается. Да. Все. Большое спасибо за то, что были со мной, за то, что смотрели меня. Оставляйте свои комментарии, ставьте лайки. Да-да. И до встречи совсем в следующей серии. Всем спасибо, всем пока-пока.